С момента постройки московского Кремля зубцы в форме ласточки на хвоста стали символизировать российское государство и широко использовались в русской крепостной архитектуре. Вполне возможно, отечественных архитекторов привлекал некий тайный смысл, который заключался в этой форме, напоминающей помимо прочего, и букву М. Эта буква считается священной буквой, в ней якобы заключено и мужское и женское начало. В ряде системы М считается соответствующей природному первоначалу, дающему начало всем временным природным формам существования. Впрочем, едва ли создатели представленного значка задумывались о сакральном значении древнего символа, пришедшего к нам из средневековой Италии. Придуманная буква М в виде кремлевских зубцов пришлась ко двору. В начале 90-х годов эту же аллегорию взяли себе разработчики обновленного автоматизма, москвич составивший на ее основе новый логотип автомобиля тогда же идею использовал для своего ребрендинга банк москвы